Эй, hey, всем привет, меня зовут Вудрум. Мы с тобой сегодня играем в игру симулятора колонии. Игра находится в демо-версии, поэтому она не совсем полная. Вот, но это нам не мешает нисколько насладиться. Так, мы... главная задача наша — это выжить в пустыне. У нас есть дни, время и есть небольшие задания, которые нужно делать. Также да. у нас есть зоны, видимо, для собирательства, как это обычно бывает. Строение их тут немного совсем вот экономика наша будет показана есть несколько технологий которые нужно исследовать тут еда нужна дерево и так далее вот и наши пока что первые три поселенца Марк Билли и Келли у нас есть задание собрать 200 дерева и 200 уэт что такое уэд? ладно сейчас разберемся еще нужно собирать дерево вот так давай вот сюда на деревья. Вот так вот одного. На камни мы поставим, наверное, вот так одного. На продукт тоже одного. Это продукт, да? Да, это еда. Ну все, запускаем таймер. Вот они тут бегают. Ресурсы у нас вот здесь лежат. Пока что склада никакого нету. Максимально только 3 человека. Но я думаю, сейчас мы соберем. Так, нам нужно строение. Так, дом увеличивает максимальную популяцию. Нужно 25 камня и 50 дерева. А камень, кстати, таскается, нет? Ой, не, подожди, стой. Давай один хотя бы сюда. Вот. Музыки, кстати, в этой... Вот сюда иди. Ну, ты чё? Давай вот сюда. Камни, во, на камне. У них есть здоровье, счастье и голод. Это три всего лишь потребности. Голод, я думаю, они как-то сами, наверное, восстановят, да? Так, да, кстати, вот смотри. У них падает голод, потом он повышается. 27, 26, 25, ага. То есть что-то они там подъедают мне. Так, окей, хорошо. Так, камни набираются, дерево тоже. У нас еды много и дерево. О, отлично, это замечательно. Что мы можем построить? Uh, так здание сблокирует здание для ресурсов для постройки ресурсов uh -uh. 25 камня так сначала мы наверное, построим пару домов увеличим население чтобы нам добывать больше дерева больше ресурсов а потом уже посмотрим на то что мы можем построить ну давай не знаю куда же оставить давай сюда будет здесь небольшой городок так а кто их будет сказать строить а прям сами и строите да ну круто круто круто ну вот построили домик вот вроде так я понимаю здесь окон нету каких-то деревяшек или что это железяк так что у нас дальше есть а, Ага. каменная шахта добывает металлы золотые и золото гораздо быстрее. Кстати, у нас вот здесь вот есть золото. Но я не думаю, насколько сильно нам нужно. Но вот каменную шахту... Так, подождите, вы... Так, ты почему здесь? Давай знаешь, куда тебя? А, ну да, на шахту. М. Так, а сколько дает дом? А, дом, дом дает одного человека всего лишь? Это сколько тут надо построить, чтобы обеспечить? Ладно. Технологии, есть что-нибудь? Здесь нужна еда, здесь нужно дерево. Фарминг. Ага, 50 дерева. О, кстати, нормально. Давай, Ресеч. Так, а что нам это дает? Новые здания постройки? О, ферма. Слушай, прикольно. Так, Но ну для этого нужно, видимо, построить стораги. Так, строим 100 раки. Куда бы тут ее поставить? Давай сюда. Uh, uh -huh. Я так и не понимаю, как они поворачиваются. Здание или нет. Но камера поворачивается. Это точно. Где-то тут как-то я поворачивал. Во. Ну, допустим, мы построим вот это. Вот здесь. К примеру. Так. И я так. Хочу, знаешь, что построить ферму. Вот эту. А, 25 камня нужно. Давай увеличим скорость. Так. Сейчас нам построится вот сюда одну. И сейчас нам натаскают камней. Мы тогда построим сюда еще одну. И по одному человечку их отправим. Так. Угу. А, это склад. Угу. Все. С английским до сих пор не дружу, поэтому... Так, отлично. Склад, кстати, очень удобно стоит у нас, оказывается. Так, ну-ка, стоп. Значит, здесь один. Тогда зону эту удаляем. Как ее удалить? Ага, удалить, все. Так, и строим здесь... А, 50 дерева нужно. Ну-ка, ребятишки. Нам бы дерево... Вот сюда, наверное. А можно как-то перенести этот. Нельзя, да? Только удалить. Стойте, стойте, стойте, стойте, стойте. Так. Нельзя, да? Как-то что-то с ним сделать? Только удалить. Я правильно понимаю? Ага. Зоны. А, нет, почему можно вот удалить? И, допустим, поставить зону на деревья куда-нибудь поближе вот сюда. Вот. Так. Здесь один. Здесь два, здесь три. Здесь четыре. Ага. И да, заканчивается, кстати. Надо, наверное, построить еще один дом. Так, ну все, за ресурсы беремся. Так, домик, домик, домик. Ну давай еще один. Почему нет? Даже можно и не один. У нас сейчас появится еще одна деревушка, поэтому... А где там новый человечек? Вот он. Все, дерево рубится. Камни добываются. Так, два камня. Еду, кстати, надо тоже, наверное, сейчас... Так, животная ферма, морковная ферма. Ага, вот, нам нужно 20. Уэт, это, по-моему, хлопок, нет? Ну ладно, нам главное сначала еду сделать. Так, нам нужен фарминг. Это мы вроде как бы ну, сделали, у нас это есть. Так, ирригация и... Так, добыча дерева получается. Так, у нас есть 200 для прокачки, backpacks, это вместимость их маленьких сундучков, поэтому прокачаем это и, наверное, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, и, наверное, построим ферму. Так, я хочу ферму, ферму животных. Во, у нас будет ферма животных, вот здесь, рядом с домами, наверное где-нибудь или вот здесь давай лучше сделаем вот так все у нас есть ферма животных сейчас будет и построим наверное еще один домик потому что людей у нас уже не хватает так ага здание не крутится можно только камерой крутить хорошо вот сюда и вот сюда еще один да и может не один чем бы и нет вот так вот. Так. Дерево добывается, камни тоже. Кстати, сколько там камней? Тысяча. И тут тысяча. Угу. А деревьев 200 штук в каждом. Так, еда там что у нас? Ага, еда заканчивается. Во. Поэтому надо строить срочную ферму. Так. Давай сюда двоих, наверное. Два же могут человечка работать. Ой, добывается как раз мясо. Ага. А мясо же вы тоже едите, да? Получается 32. Там что-нибудь убавляется, нет? Ну, я думаю, мясо они тоже едят, поэтому ничего страшного. Давай тогда построим еще и ферму такую, которая производит овощи. чему бы, собственно, и нет. Еды много не бывает. оу у на нас туда нападает. Ой, стойте, это что это? Кто это? Почему она у нас тут нападает? Мумия напала. Ай, напала мумия. В смысле мумия? Зомби напали? Подождите. Убейте их, пожалуйста. Что это такое? Кстати, вода у нас есть где-нибудь? А, нужны... А, нужен металл. У нас нет металла. А металл у нас вот. Ага. То есть надо строить вот здесь две штуки. Шахты. Ну, отлично. Так, и масло мы можем построить? Не можем. Масло мы построить не можем. Так, тогда здесь по одному, да. Все отлично. У нас тогда будет 20 сейчас металл. Классно. Так, здесь, наверное, вот так сделаем, по два, по два. Так, еды у нас вроде как хватает, металл добывается. Так, водонасосная вот эта вот штука. Подожди, у нас, в смысле, у меня есть металл. А, это куски металла. Ага, Теперь нужна кузница. У нас есть два человека, которые ничего не занимаются. Чем они чем занимаются? На ферму, значит, иди. Так, человеческий ресурс я более-менее распределил, чтобы они как-то ходили примерно одинаково. И работали все тоже одинаково. Еда у нас, кстати, есть, но у них почему-то счастье падает и голод. Я не знаю почему, у нас вроде еда есть. Вот у них падает 27, 25, 30. Они подъедают мясо с морковкой, между прочим. Но как-то голод особо быстро не восстанавливается. Так, я предлагаю здесь, у нас морковка должна быть 25. А, это прям как еда-морковка. У нас есть морковка. Ресёч. А здесь нужно 25 металла, у нас 60. Тоже изучаем. А, так, ботинки. Скорость увеличивает на 20%, отлично. А, защиту увеличивает на 1, прекрасно. Здесь нужно металла 50, здесь нужно еды 50. Это мы можем изучить? А почему не можем? У меня морковок много. А, вот именно что? Наверное, мясо. Ну ладно. Так, здесь что? Оружие. О, прекрасно. Нужно металла 50. Все, ждем металл. И готовую еду. Кстати, у нас где-то есть завод по готовой еде. А, во, кухня. Смотри. Сейчас построим кухню, и будет у нас вместе с едой вот так вот раз. То есть у нас будет не просто мясо с морковкой, а какие-нибудь бургеры. Ну и что там у нас внутри? О, суп, стейки и хлеб. Вот сюда. Отлично. Давай. Четыре Четырех человек. Я еще построю всякие домики, чтобы было кому работать. Построить э, ферму и один дом. Кстати, у нас вот этого нету. Вот такой вот фермы. Вот построим ее, наверное, куда-нибудь вот сюда. Вот. Так, мы построили все, кроме... Не знаю, нужно нам это oil или не нужно. А, я хотел исследование, кстати. Точно. Забыл совсем. Оружие. И так это готовая еда 100 штук у нас 88 здесь металл 50 но почему-то не хочет а, металл ну металл у нас есть 75 здесь тоже ничего не хочет М, странно Ну ладно ничего страшного так чуть пониже скорость так тех Ага, нужны бочки все равно, э -э, дистолили, так, продуцирует пиво из э -э, воды и, ага, хмеля, вот что это такое, все, я понял, почти все построили, почти все изучили, но ну, неплохо, ее бы развить, сделать миссии, там всякое прохождение, все дела, поэтому я думаю, было бы очень круто.